Трансляция пошла. И договорились, сегодня у нас будет такой легкий разговорный стрим. Мы обсудим тему, которая муссируется с начала недели, с тех пор как был сделан э, всем известный вброс о якобы смерти Лукашенко и там инсульте его, то есть различные были версии на таких событий. И это оказалось безусловно фейком, но Встает такой вопрос, а что же будет, если действительно Солнце Лики вдруг откинет копыта ни с того ни с сего? Поэтому мы создали сегодня трансляцию, чтобы поговорить на эту тему со всеми желающими, кто хочет присоединиться к нашему общению. Итак, начинаем стрим. Вопрос ко всем. Беларусь после Лукашенко. Какой вы видите жизнь нашей страны? Как вы думаете, что будет? Ну, если ждать после после, как бы, ну тут, как сказать, как мы видим, на данный момент страна не в очень хорошем положении, и если, как сказать, Лукашенко идет, неизвестно, что будет дальше. Как бы. Либо придет человек, который попытается хоть как-нибудь поднять нашу страну, как бы немножко получше, либо придет человек, который, мне кажется, уже загонит укол в нашей стране окончательно. Сегодня у нас новые люди есть, которых вы еще не видели здесь. Ну вот скажите, остальные что думают по этому поводу? Кто еще здесь сейчас в эфире, кто слышит? Да, что-то никто не отвечает. Так, да, в принципе, мысль в целом э, правильная, что вариантов не так уж много. Но э, не стоит забывать здесь в первую очередь о, о России. То есть Лукашенко, каким бы он ни был злодеем и диктатором, он, как считают некоторые, является сейчас гарантом суверенитета Беларуси, например. Вот Что вы об этом думаете? Ну, прежде всего, как, как один человек может быть гарантом? Гарантом это являются люди, которые, если в случае чего станут на защиту роди, Родины. А ватники, которые готовы стать против родины. Они тоже не дорог... гарантом. Ну, есть же ватники, которые они, конечно, ватники, но, думаю, нужно иметь некоторые ватники поймут, что это их не родину защищать, потому что здесь. Живут их не родители, я думаю. И дело выводы, что им не понравится, когда их родители начнут убивать. Мне это кажется. А что, Игорь думает? А Мое мнение, что по-любому, при том случае, когда один человек, который управляет в ручном режиме, он уйдет. Это будет передел власти, который, ну, как бы приведет к дестабилизации. Однозначно дестабилизация будет... Я не них хочу говорить, что будет конфликт военный, но это вполне может быть. К этому надо готовиться а, готовить... а операция преемник? Операция «Приемник» я не думаю, что те люди, которые ну сыновья его, да они обладают теми же задатками харизмы, так скажем, в кавычках харизмы и возможности как-то так убеждать на трибуне, возможности, ну, как сказать, демагогии, как у Лукашенко. То есть это, там я, я, например, не видел интервью красивых, хороших, тем же Вити Лукашенко или с Димой. Это всегда так в семье, если человек, который а, вот давит волей своей, дает возможности, ну, то есть, ну, своей, как бы, он, он довольно такой харизматичный, так, в кавычках, опять же, он может убеждать, возможно силовыми вариантами, возможно убеждением словесным. Ну, как бы, не скажу, что он хороший политик, но он такой волевой диктатор, так Он матерый, матерый политик, он такой матерый, железной он, рукой да. держит. Сильный, да. Если надо там применять силу, если не может переубедить словами, он там, говорится, парламент не мог переубедить словами разогнал, то есть разогнал, применил силу, да. И он так, я вот читал интервью, там не интервью, а какая-то такая типа инсайдерская информация, как сейчас принято любит говорить, что он когда колхозом руководил, он руководил точно такими же принципами, то есть силовыми. Если не нравится какой-нибудь из там трактористов, он там его избивал, там не мог его убедить словами, он избивал, то есть там так далее. Есть, вот, есть, у нас вот по сути очень слабая позиция да скажу, скажу одно. у нас у нас очень мало таких вот именно я, я на словах могу назвать там ну тоже лебедька статкевич чи парламент я не беру там тоже очень немного таких людей которые готовы и могут за собой кого-то повести и поэтому как бы реально будет ну то есть когда власти не будет, то это будет, ну, как бы же, жесть. То есть это именно… Тут, скорее всего, несколько сил появится: Силы российские, западные, местная оппозиция, и они все начнут какую-то борьбу свою подковерную. То есть они, я не знаю, каким образом, но будет такая вот передел, передел и такая вот постоянная… Знаю. Да, я вот сейчас смотрю сейчас. Ст статью... Да, Отключай, спасибо. Игорь, микрофон, когда не говоришь. Сразу же нажимай кнопку. А Вот, я сейчас смотрю статью э, на, на, на новинах Бай. Она довольно-таки такая вот свеженькая. За... Хотя нет, подожди. Нет, за Это 2016 год. Однако там как раз этот вопрос уже тогда разбирался. Тут несколько вариантов. Например, первый вариант. Вакуум власти. Соблазнительный момент. И описывается как раз примерно то, что ты и говорил. Психология харизматичного автократа такова, что он сознательно или подсознательно старается избегать в своем окружении сильных ярких персон. В таких системах сиять харизмой должен он один. В итоге же мы видим серое правительство, серый карманный парламент, серую вертикаль. Оппозиция, если не стерта в пыль, как в том же Узбекистане, то ну, его с Каримовым здесь сравнивает, то обескровлено. Маргинализирован, а народ деполитизирован. Привык, что все, государ... все государственные вопросы решаются без него где-то наверху. Между тем, нож ответственности за страну с небольшим стажем независимости слабоватым национальным. Сознанием, кризисной экономикой, да еще геополитически зажатую между мощными э, внешними игроками, эта ноша колоссальная. Кому она достанется? Сможет ли этот человек сохранить независимость, обеспечить гражданский мир и развитие страны? В случае Беларуси эти вопросы порождают много тревог, в частности, потому что огромная зависимость от России правящие круги, которые традиционно рассматривают Беларусь как зону своих стратегических интересов. Транзитный коридор и военный плацдарм. Вакуум власти – соблазнительный момент, чтобы укрепиться на, на этом плацдарме. То есть э, Беларусь аннексировать возможно. А вот здесь как раз приводится такой пример, что уничтожив всех э, возможных таких харизматичных людей, э, это для его режима хорошо, но, как говорится, все заточено только под него. Пока он есть, все есть, но если его не станет, то получается вакуум. Вот, Атикин, что ты думаешь, например, по этому поводу? Ну, ты такой, что я услышал, что ты сказал, что у нас могут сделать аннексию, это, скажем так, и выгодно России, сделать аннексию, как бы, ну, чтобы полностью Беларусь стала именно пророссийской, как бы не, не было влияния Запада, скажем так. вот. Но, как сказать, если наш умрет, как вот... Игорь сказал, будет разделение власть. если умрет Лукашенко. Я, конечно, не завидую тому человеку, который придет власти. Почему? Потому что страна не в очень хорошем положении. И неизвестно, как будет управлять. Вот. Ну, я думаю, у нас, скорее всего, у нас будет аннексия. Это, вот скорее всего, вот ощущение такое, если Лукашенко умрет. Потому что лично... <свес> это моя, Грубо, сугубо мое мнение, как... ну не 20 лет, я еще только формируюсь, как говорится. Хорошо, вот, э, Хорошо. На... тогда дадим <связывающие> слово другим людям. Вот здесь что-то хочет сказать. <связывающие> я... Моргенштерм. <связывающие> вот, смотрите. Допустим, если он умрет, и. Он умрет. Одни люди пойдут, там, допустим, за Европу как в Украине был, одни uh -huh. люди пойдут за рашку. И при этом, э, если вы останетесь без, без правительства, как и мы в свое время, э, может наступить э, такой же, как и с Крымом. Тут Только дело в том, я тебе территории. скажу так, что да, э, аргумент интересный, но у нас пока таких людей, то есть... Э, очень немного, которые пошли бы за Европу, реально вот сражаться. А от России Беларусь зависит очень сильно. То есть в корне, и в экономическом плане, в разном, да. и в военном. Только я не знаю, как там люди смотрят. Настроение сейчас меняется в сторону Европы, но оно еще только меняется. Вот там что-то хотела сказать, Арика? Да нет, вроде ничего не хотела. А то я смотрю, микрофон там включается. Ну, по теме, вот, например, что-нибудь есть вам сказать, прокомментировать как-то это. Как вы видите Беларусь без Лукашенко, то есть после Лукашенко. А вы меня слышите вообще-то? Да, слышу. Да? Ну, что бы я могла сказать? Во-первых, что заранее об этом говорить, если этого не случилось? Вообще, я бы предпочитала решать проблемы по мере их поступления нет, так в том-то и заранее? суть, а, а, как говорится, как сказал Воланд, что человек не просто смертен, он внезапно смертен, да? в том-то и есть фокус. Вот он умер, и что, решать надо, как заранее, просто предположить, какие возможные варианты. Чтобы ну, в случае во возникновения наверное... такой ситуации, это называется, знаете, тренировка. Когда ты тренируешься заранее, много раз, повторяя какие-то действия, и когда вдруг ты оказываешься в какой-то mm. ситуации, ты уже довел их до автоматизма и знаешь, что нужно делать в конкретный момент. И ты готов. Ну, это как с похоронами английской королевы, да, репетиция значит Нет, я так думаю, во-первых, есть правительственное руководство. Есть это самый конституционный порядок. Вот. И решать надо, наверное, в таком плане. Сначала там кто? Премьер-министр становится до следующих выборов. Я так понимаю. Вот тут в чате интересную мысль выразили. Георгес пишет. В Азербайджане Гейдар Алиев передал власть своему сыну. Хотя тот тоже отнюдь не харизматичный. Так что передача власти видите вполне возможно виктору лукашенко в смысле он имеет в виду ну для такой передачи я так думаю какие-то основания тоже нужны не может быть он так просто вернее кто-то личным приказом или он своим собственным приказом себя самоназначить такого же просто ну, почему не может. на Драма. гаити в первом году я, я в очередной раз упомяну бывший тогда президентом дювалье Объявил референдум о том, согласен ли народ признать его сына, будущего диктатора, то есть президентом Гаити. Естественно, 100% на референдуме, ну, мы понимаем, конечно, проголосовало за то, чтобы признать его президентом. Ну и через некоторое время чувачок захворал немножко, и его сын стал президентом. Причем, наверное, самым молодым в истории вообще. Ему только 19 лет было. Это вот младший девальер который получил прозвище Бэйби-Дог. То есть его отец был доктором, доктор Девалье. Его называли Папа-Дог, а вот сын Бэйби-Дог. И вот он правил с 71 кажется, по 86 год, пока его не свергли, то есть не произошла там революция на Гаити. Ну вот, видите, даже на каком-то там, каком там Гаите и то референдум прошел. Так а мы э, референдум при, просто это... такого э, смешного, показного характера. То есть понимаете, в чем дело? Сто процентов проголосовало за, при том, что народ его ненавидит просто ну, это правительство. Ну, я думаю, что у нас не пройдет такой референдум, мне так кажется. Тем более там уменьшение срока должно будет предполагаться. Ну, я думаю, что на это не пойдет. До 35 Хорошо. лет, по крайней мере, Колинных, я думаю, Лукашенко протянет. А ну, кто да. еще что скажет? Вот я смотрю, Ларгар появился здесь. Ну, мне есть что сказать. А вот скажи что-нибудь. Ну, я могу сказать только одно: что у нашего населения э, есть, э, скажем так, два варианта. Это либо Беларусь спасет снайпер, вот. хотя непонятно, кто будет снайпером. От кого? От, мер... От спасет? Мы говорим о ситуации, когда Лукашенко умер. Ну, так я и говорю, что... Внезапно умер, то есть естественной своей смертью. Ну... Подскользнулся в туалете на плитке и умер. Ну, а что поменяется? Вот Бояре мы... плохие плохи останутся. Вот. Ну То как есть... ты рассматриваешь вариант? Вот ты к тому же еще и историк. То есть, вот что ты можешь сказать? То есть, мы вот сейчас внезапно сидим, разговариваем, и тут по всем каналам прошла новость: Солнце Лики закатился. Солнце нации нашей. И что же теперь делать-то? Ну, что делать? Ну. Готов ли наш народ я... вообще сейчас? Я думаю, что нет. А почему? Ну, потому что, во-первых, как говорится, смотри, как интересно получается, что у Лукашенко есть кому заменить. То есть он, по факту, он, в принципе, и не нужен. То есть есть такие люди, которые могут его заменить. Там те, та, та же самая Щеткина, тот же самый Кобякович. И, в принципе, ничего не поменяется абсолютно. Но дело в том, что э, насколько, как ты думаешь, оппозиция может ли активизироваться демократические силы? То есть не станет ли смерть диктатора толчком для активизации демократических сил? То есть народ ну, боялся, смотри. и тут вдруг и тень вот эта растаяла, которая ну, нависала. Смотри, на вот оппозиция не активизировалась, когда лидер был жив, а когда лидер мертв, оппозиция ну, активизируется, это вот как будет смотреться? ну так как смотреться то есть все держится во многом здесь из-за личности диктатора то есть он наладил такой силовой аппарат то есть многие смотрят на него вот он там сидит а тут вдруг его не стало то есть понимаешь это всегда такой шанс момент переходный когда так сказать власть колеблется даже если есть какой-то переход от одного к другому а тем не менее но ну, смотри сталин умер что-то изменилось ну, в некотором смысле. То есть, там немножко mm -hmm. другой случай. Борьба за власть. То есть, кто предполагал, что Хрущев тогда станет э, новым генсеком? То есть, ну, Маленков да. там какой-нибудь, э, Берия были главными такими претендентами. А ну, смотри, стал... люди, люди... Ну, то есть, э, самый главный умер, а следующий, главо, следующий, следующий глава стал из его команды, грубо говоря. А после Хрущева стал, как говорится, еще один товарищ. Поэтому пока эта система не разрушится, то, есть, ну, то никакой, никакая смерть Лукашенко не поможет, я думаю. Просто будет все так, как есть, только с другими лидерами из его же партии, ну, то есть из его команды. Я вам скажу, будет по конституции Кобяков. Я статью кстати, в эти новости, можете посмотреть новины. Ну. По конституции переходит власть сразу же Кобякова. Но ну, так Кобяков и будет президентом, и все. И ничего, и никто ничего не скажет против. Либо Макеев. Путин то может два... сказать против что-нибудь. Ну, как то, не что он скажет, ничего он не скажет. Тем более, вы, ты, вы читали хоть про этого Кобякова, биографию? Читали. Ну так Кобяков это тот же самый наш президент, только, только Кобяков. То есть, те еще поглявче, сам... еще да. такой более подратливый, на котором, да. Те Стали же самые. Откуда он? Откуда он вообще родом, где он был, где он служил, вообще читали хоть что-нибудь ну, о нем? Краем уха слышали, но суть-то, короче, он... не читали, но как всегда. Да, да. Он родом из России, из Москвы, служил в России, ну, так тем Был тем изначально в России, и он россиянин, по сути, он на Беларуси очень никакого ну. Как кстати нет. говоря, и многие другие негодяи, например, вот которые у нас были там Щеткина, она тоже откуда-то из России. То есть да. такие вот жесточайшие люди, варяги ну, такие, которые призваны сюда. Вы же, вы, же послушайте, вы же послушайте, их. Они от президента нашего склада ума ничем не отличаются, только помладше немножко, может быть. Ну, если вот так вот разобраться. но президент белорус, родился в Беларуси. Но одна поправочка Freedom. Он белорус, но он коммунист, он член же партии, то есть такой. Совок, ну, Слушай, и сейчас все абсолютно коммунисты, то сейчас в парламенте, тоже Кобяков, Маккей, все они эх, социалисты. А из них такие социалисты? <смех> что А Смешно. вот интересный вопрос: Уж раз мы поговорили. Слушай, Фридом, а вот сейчас же формируется либертарианская партия. Вот интересно послушать твое мнение. вот как ты думаешь, при каких условиях либертарианцы могли бы прийти к власти в Беларуси? То есть каких что для этого, если по будет. твоему было бы нужно чтобы либертарианцы имели возможность э, О, оторваться как что? Управления медиа, медиа, ну, инструмент под названием медиа угу. опять же партию свою иметь хотя бы <coughs> в том плане чтобы по каждому городу опять же для партии нужно тысяча участников деньги опять же нужно для этого а, минуточку а, ну, а в этих условиях мы... партия вообще возможно вот, что... В которых мы живем. Нет, вообще-то вы... возможно, теоретически, возможно. Теоретически. Не, почему? Если вот, к примеру, есть соберется там все предприниматели Беларуси и создадут себе партию, возможно. Но, хочу, ну, что, да, это же теоретически это называется. То есть теоретически ну, возможно, а... но на практике пока никто не пробовал. Ну смотри на практике, сколько бизнесменов сажали, сколько предпринимателей сажали, и за это время они как-то организовались? Вообще-то, ну, да. Я не помню протесты в одиннадцатом да, году. Да, были огромные протесты, mm -hmm. были жесточайшие. Почитай в одиннадцатом году, я, какие были протесты как по всей стране, не причем не в Минске. Я прекрасно знаю, но сколько из общего количества? Ну, тысячи а... были. А кто знает, сколько их всего? То есть были тысячи. И тут проблема в том, что протесты и организация в партию — это разные вещи. По сути, протесты были непосредственно от простого народа, то есть не от партии. То есть это примечательно. Люди неорганизованно просто сами выходили, понимаешь, вот на рынке сидит торгаш какой-то, у него дела не пошли, он с другом договорился, ну а как он, он же у него ж нет телефонного номера таких же предпринимателей, например, в соседнем городе, поэтому он просто не может с ними коммуницировать. Нет группы, например, для предпринимателей где-нибудь в Телеграме или в Фейсбуке, где бы они могли скомуницироваться. или типа вот такого же Дискорда. Если бы люди объединялись в группы, то есть различные вот такие организации, потому что официальный, например, какой-нибудь профсоюз такой, у нас невозможен, к примеру, да, просто предприниматель его не позволит государство создать, а вот объединиться неформально через интернет это вполне реально и организовываться уже там, то есть это довольно интересный вариант. Интернет открывает хорошие возможности. Не, ну вот я вижу, вот есть группа в Минске, то есть они организовываются в Телеграме, а -а -а. они организовываются и решают там проблемы. Процесс пошел. Есть, к примеру, даже вот недавно вот увидел, есть такая группа в Телеграме. Группа, которая показывает группы, теле, какие новые в Телеграме белорусские непосредственно. Так и называется, Белорусский Телеграм. Ну, там вот группа, вот недавно видел э, Грушевка, э, а район Грушевка. Ну, то есть, э, теперь и решение проблем насущность. Mm -hmm. То есть люди начинают организовываться. чему-то дойдет это. Хорошо, если так. Потому что, ну. У меня была возможность поговорить с людьми, которые занимаются в торговле. Они крайне обеспокоены тем, что очень высокая НДС. Но на вопрос, что делать, они мне говорили, ну, пока торговля идет, пока не зажимают, работать можно. А я говорю, а если НДС там до 40% подымут, что вы будете делать? А, ну, тогда посмотрим. Вот. Поэтому... Конечно, с одной стороны, я просто с такими людьми сам общаюсь в какой-то степени, вот, и там не, не все так радужно, вот, получается, к сожалению, вот, да, что-то... Ну что, все обсудили? Ничего. Я обсудил. Не обсудил. Я хотел сказать, вот многие да вот жалуются в стране, что все плохо и так далее, а когда спрашивают, что делать, никто ничего не может предложить. Даже вот что-то даже радикально, никто ничего не говорит. Ну, потому что нужен лидер, который всех объединит. Понимаешь? Наш, с, с, наш президент этого не позволит в любом случае. Он если узнать что такое где-то случится, ну, этого конечно. лидера найдут. Наш президент Найду повяжут и выкинут в речку убитого. Ну смотри, взять вот ту же самую Украину, которая, которыми нас все пугают. Минуточку, там, да? студенты, там, там студентов избили, на следующий день вышли их родители. У нас, если кого-то изобьют, то родители, скорее всего, будут просто передачки носить, не более того. А о, о родственниках вообще речь не идет. Ну, вот сами недавно... сами? Не, ну подожди, вот, я с тобой согласен, но вот недавно немножко было по-другому, когда, они, скажем так, дали очень много сроку малолеткам за наркотики, когда мамы просили их хотя бы на условный посадить, потому что люди сядут ребят детьми, ага. а тут взрослыми, потеряют, ну, асоци... не асоциализируются в обществе, грубо говоря. Вот Хорошо, а у меня такой вопрос. А, а, да, вот эти... да. а вот эти мамы, мамы до того, как их детей посадили, за наркотики. Думаешь, не были такого мнения, что за наркотики нужно расстреливать? Не, ну сейчас стало хоть и мнение изменяться. То есть мы а, видим следующую тему. Подробно. Да, да. Даже вообще моя хата с края была и все такое. Сейчас хоть поднимается эта проблема. Просто, просто понимаете, у людей такое мнение по поводу наркотиков, что за наркотики нужно расстреливать. Но когда их на ребенок попадает э, с наркотиками, то, то тогда они начинают менять свое мнение. А почему они раньше не могли свое мнение менять? Не детей просто, Де, ну, дети, дети, они легко программируются в любом случае. Взрослые и маленький ребенок они программируются грубо говоря. Лучше, ну как, как сказать, лучше отстреливать вот барыг который барыжит грубо говоря. Они знают, что барыжит. Вот и а. им Руки потрубать, как делают в Китае, к примеру, или расстреливать на месте, как там тоже разрешено. А не проще ли легализовать наркотики, чтобы эту монополию, ну, чтобы как бы вот этот бизнес подпольный. А вот эти статистические данные по поводу Китая полностью провальные. То есть да. убийства все, все это дела, Это для стран третьего мира. То Ребята, есть. А, спрос есть. рождает предложение. Спрос рождает предложение. Да, но а с другой рождает... стороны, ларгар, тут важен баланс. В таком случае кто-то скажет, а почему не легализовать а, на торговлю, например, а, там, и тяжелыми наркотиками, и проституцию или там? Ну, тут или... речь. Вот, тут не об этом речь. Тут дело речь о том, что хотя бы дикиме Никто никто не говорит легализовать когда а а вопрос следующий а почему люди начинают на торговать с наркотиками ну пади за 300 понятно. рублей пади за 300 рублей не хотят на заводе работать поэтому идут. или даже 300 да, нет будет. кстати вот в группе тут э чат для всех я до этого скидывал зарплаты то есть прошелся я по официальной, значит нашей э бирже труда и нашел там парочку зарплат вот смотри сейчас я тебя зачитаю Инструктор, методист по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе э, Орша Теплосети. Зарплата 76 рублей. Там не написано вот. даже, что на полставки. А как вот человек с такой зарплатой не пойдет в наркотики? Вот, понимаете, соблазн велик. Ну, тут Правильно? вариантов, да, немного. А вот, да. ладно, возвращаюсь, извиняюсь, пока перебьюсь. Возвращаюсь к теме, раз мы уже ее оставили насчет преемственности власти. В той же статье на Винный Бай. «Описан тоже такой сценарий, называется «Риск войны всех против всех». «Основная проблема в том, что в Беларуси нет понятных механизмов преемственности власти», подчеркнул в комментарии для новинной бай директор Института политических исследований «Политическая сфера» Андрей Казакевич. «Раскладка же высших эшелонах власти, по его словам, непрозрачна и нестабильна. Вопрос о новом лидере будет решаться в узком кругу влиятельных лиц», прогнозирует собеседник. При этом, вероятно, ситуация, когда никто никому не доверяет, и начнется война всех против всех. В таком случае Россия может попытаться стать гарантом-посредником. А, так или иначе, Москва попытается выдвинуть наверх людей, на которых ей легко будет влиять. Например, через компромат, предполагает Казакевич. А, еще Нет. одна мнение политолога в том, что президентские полномочия огромны, и победитель может использовать их для сведения счетов с врагами. Ну, сразу же бред, потому что тут уже вертикаль власть выстроена, Лукашенко. не скажи, они все равны перед Лукой. И какой-нибудь, когда станет преемником один, другой скажет, о чем я хуже, в принципе говоря, чем он. Мы вместе ходили, как говорится, на поклон к Лукавому. Чувак, но ну Конституция только работает в их ключе. То есть не для народа, а для их. И в их ключе, собственно говоря, для них будет Кобяков. Формально ну, может стать, но кто сказал, что какой-то другой влиятельный человек не использует парламент, например, для того, чтобы э, этого человека убрать, то есть сделать переворот дворцовый? кот Россия есть не сможет делать. Вот ничего Россия не сможет сделать, так как, блин, о не они. А не только о России, а о внутренней борьбе в первую очередь, а внутренней борьбе. Я равно, даже если не силен а то есть они не поставят на, на кону независимость, точнее независимость Беларуси. А не почему вы не, ра не рассматриваете? Ра Понимаешь, они Слушайте, все как диктаторы. минуточку. А почему вы не рассматриваете то, что может быть какой-то сын президента нашего станет новым? Ну, потому что только школьники об этом говорят. Нет, Дума... это не, говорят многие. Пока так, а возьмите, он, возьмите больше... О, у Витя. И... он же командует силовыми этими структурами КГБ. Да. Он возьмите, сил, власть. Возьмите, власть. Власть. возьмите, возьмите А зачем ему? У него батька сейчас занимает место. Зачем ему сейчас? Возьмите хотя бы чутку. Рамзан Кадыров тоже был охранником, ну то есть начальником охраны своего батьки. Вы старшего, не помните, Старшего щечни, убрали. Да, не В этом Нет, вопросе у нас они много, как раз-таки схожи полностью. У нас много аналогий. Два Мы... кандидата. Все. Кобяков и Макей. Все. Даже обсуждать а мясникович или школьники... мясникович опять же но никак не сыновья только вата говорит о сыновьях либо школьники нет, вот я старший сын вполне себе имеет большие возможности. Это бред, ну, вот, школьники об этом еще раз а почему я говорю, это да? но ну, школьники, не школьники? А почему это бред? Ведь на окна ну, тоже и бред. И и тоже, и тоже, тоже. Тоже. я тоже и мне и извините меня, пожалуйста, но когда на окна туньявства как раз таки все самое то, что кажется очевидным, оно как раз не очевидно. Ерлыки ну. используют как раз только школьники. Умные люди стараются размышлять в любом случае. Даже если все видно и очевидно, Слышь, никто никогда не, не говорил про, про, про Колю, которому 14 лет, какой умный а человек. мы говорим боли? про Витю, а про Колю. Так про Витю в том-то и дело, что никто не говорит. -то так, а не мы не вот понимаете. говорим про Витю, короче. В том, что у Вити реально власть. Силовые угу. структуры, которые ребята, сейчас, ребята, кстати, им до это До власти не доберется уже. Это как бы предельно понятно. Поэтому. Не надо говорить про Колю, это все фигня. Даже Правильно, если вдруг правда. и будет, так возможность, старшие брать правитель... его не допустят. Не допустят. Ну, так это понятно, там что у Коли ничего нету, А у Вити есть КГБ, а КГБ, сами понимаете, что а третий кто-то. А третий получается Дмитрий Лукашенко, он по-моему белорусскими лотереями заведует кажется спортом не эти... только он еще короны владеет. на бабах да. получает лотерейным внутри корона и ребята короны владеет да вот этот здесь пришел киса вот скажи что ты думаешь по ситуации беларусь после лукашенко какой ты видишь сценарий mm я могу ли сказать одно. Вот внезапно изменения. умирает Сунцеликий, к примеру. Будут изменения, что? будут какие-то изменения. Какие именно, я ну, не могу нет. вам говорить, но изменения по-любому будут. Ага. Угу. То есть, какие именно положительные или негативные. Я не ну, могу. это говорить, то есть как сказать. бы ни о чем. Понятно, что изменения будут. Ну, типа того, да. Не, ну мы о будет, ситуациях. Типа... Развитие событий в стране. По какому сценарию ты видишь? Вот он умер, и что будет происходить, по-твоему? По-любому, мне кажется, Кремль начнет э, сувать руки сюда, по-любому. Если вдруг это произойдет внезапно, как бы Путин активизируется и скажет что-нибудь в духе, там, ой, здесь русскоязычное население, пора его защищать. Минуточку, вот, что... а вот касательно Путина, если он не начнет э, в Африке, там... Третий, третий фронт откроет, так называемый, то, возможно,... Смысле, да русскоязычное население в Африке защищать Нет, ты не понимаешь. Сейчас там в Африке, получается, Россия, Россия очень... Ну, смотри, Россия Африке очень сильно помогает. Вот. И там, если не ошибаюсь... Я, я, я же, извиняюсь, что за... Какая Африка? Африка это целый континент. Если честно, она помогает тоже... маленьким группировкам в различных африканских странах. Но никогда... Да, да. Ну, то есть, смотрите... Ж, ну, несущественно. Ну, несущественно. А вдруг там в Африке какая заварушка? Надо там защитить диктатора какого-нибудь. Ну, опять же... Вот, это делается Африке, силами частных военных уйдут компаний. Уйдут в последних несколько сотен лет. И всем всегда плевать. И диктаторов там, и Штаты защищают, и прочие люди. Поэтому... Ну, по Страны третьего мира вообще, чонка. Кстати, вот здесь в чате знали? пишут небольшую поправочку. короны владеет Тапузидис, а не Дмитрий. А кто это? Это бизнесмен такой. А, ну ладно. Ну еврооптом. Хотя а, Нет, еврооптом кто, другой кто, человек владеет тоже. По еврокому заведуют, кстати. Там два, по-моему, человека но, или, но, и, Если да. не ошибаюсь, все равно это через президента идет. Да, правильно? да. Поэтому Конечно. не факт, что... Пакет акций контролируют. Ну, просто отстегивают, видно, возможно, какую-то там. Кстати, отстегивают, Просту, скорее чуть -чуть. всего, большую сумму, потому что, смотрите, еврики есть во всех районных центрах, они по-любому есть. И плюс еврик начал выкупать в маленьких городах вот эти старые магазинчики их переоборудовать типа в одно мало того смотри что эти тебе короче да да вот про монополии как раз они ж сейчас поспособствовали тому чтобы президент изменил монопольное законодательство расширил да Лукашенко сказал что он борется с монополией то есть хочет не 20 чтобы рынка было у Европы а больше 35 до 35 да, да, да, да. И он хочет сказать, что это есть борьба с монополией. Типа такой. Он пытается хочет. утопить его. Да, вам еще раз говорю: я работал в банке. Я работал, как бы, с частыми командировками. Я объездил всю свою область. Я могу что сказать? Райпо в области, конкретно не знаю, в какой, я не буду озвучивать, но вот в моей области, конкретно райпо загнивают, потому что конкуренция дикая, никто в райпошные магазины не ходит плане продуктов а всех будет и евроопт. Там же, раньше, когда бы... Еврика не было, ходили, поверь, ходили, потому что выбора не было. А Слушай, сейчас есть Еврик, они предоставляют достаточно качественные услуги на фоне того колхоза ну и. Это райковского пока райковского они не стали монополией. поле монополией понятно, конечно, там уже все равно будет. Еще не, не забывайте, что в каждой деревне, практически, ну я не буду тоже область называть, есть по два, по три мини-маркета евроопта, поэтому сами понимаете. Я же сказал, в каждом районном центре есть да. огромный евро, куда ездят весь район. То есть так катаются всеми районами. А в областных центрах, понятное дело, взять тот же Минск. там, Если конкретно брать по поводу монополии и вот конкуренции, в Минске это, как бы, Минску это не грозит, потому что есть всякие короны. Из вот этих вот более менее топовых, которые нормальные услуги предоставляют: корона, гиппо, что там еще. Потому что Мартин включать я не лёгкий. будет, что дорожно. Что там еще я более Соседи, родная сторона. О, Но кстати, соседи они же. такие, я бы сказал, я бы не говорил, что соседи Слушайте. топовые. Слушайте, я у меня вот вопрос... которые более менее серьезные, которые как бы ценник побольше, как бы аудитория чуть другая. Потому что условно соседи и Мартин я не включаю, потому что это такое себе. Угу. Можно к банковскому служащему вопрос? Но ну, а я вопрос. уже не работаю, но ну, это Слушай, если снизить э, НДС там на 3-4%, это хорошо будет для бизнеса? Я работал в рознице. Как бы такие вопросы мимо меня идут, сразу говорю. Блин. Я работал с розницей. То есть не корп. Не корпоблок, а, а именно розничный бизнес. Ну, хорошо, просто общий вопрос, если больше, налоги, налоги которые облагается бизнес снизить, это хорошо будет для бизнеса? Но Я думаю, что какое-то время улучшение будет, позже бизнес начнет больше бабок рубить все равно. У нас как бы необходимо, я не могу сказать какие необходимы реформы, но реформы необходимы, потому что у нас э, в нашей стране, да и не только в нашей, в России в то же самое, бизнесу не дают развиваться, его в принципе душат на корню. Я вообще вот с некоторыми ребятами, ну, с своими знакомыми разговаривал, что в Америке, ну, опять же, это, может быть, слухи, домыслы, ну, разговаривали про Apple. И якобы Стив Джобс, когда вот начинал собирать свои там мобильники, компьютеры, то есть поначалу он вообще никаких налогов не платил государству, и ему государство даже помогало. А потом уже, когда какой-то приработок, какой-то... Ну, как бы заработок денег пошел, то тогда уже небольшой налог он платил, а потом со временем больше, больше, больше. Не знаю, это миф или не миф. Но... Oh, sorry, как... что я тебя перебью, не надо как бы за историями Даже то же самое Apple ходить. Возьми историю Илона Маска и Теслы. Ну, понятно. У них льготное налогообложение, то есть налоги они в любом случае должны платить, но у них льготное налогообложение и очень много всяких послаблений, потому что конкретно Tesla это убыточный проект то есть прибыли там особо нет ну прежде чем да это скорого да, да, прибыль просто понимаешь конкретно вот эта вот идея электрокаров ну вот конкретно на, на тесле ага. это, и, это изменит мир поэтому штаты как бы если вот, допустим сравнить эм, по этим какого сравнение было ли вот этих самых богатейших людей из штатов и россии вот для примера в штатах рулит ребята которые как бы интеллектуально как как, какая-то интеллектуальная деятельность вражки это, к примеру, сырьевые магнаты, которые просто торгуют недрами страны, поэтому mm -hmm. как бы ну, это как mm -hmm. говорит о много. Ну... что да. спекулянты да. тоже зарабатывают. Ну спекулянты имею в виду. Да, Подожди. но в Штатах в основном зарабатывают ребята, которые вот шевелят мозгами они не торгуют mm -hmm. недрами. Mm -hmm. То есть, к примеру, Цукерберг тот же самый, возьмите, один из богатейших людей. Взять того же самого главу Microsoft бывшего. А ну, смотри, в чем смысл. Прежде чем с коровы что-то иметь, надо корову вырастить. А у нас корову вырастить не дают. А с нее как? Ну понятно, понятно. Ну по поводу коровы возьмите тот же самый парк высоких, высоких технологий, как бы. Вот недавно относительно была история по поводу, ну как относительно, я уже наверное рассказывал об этом год назад. Как бы из ПВТ можно было сделать достаточно дойную корову, но прошлого директора, главу парка высоких технологий, отстранили типа из-за маленьких денежных потоков. И я, кстати, даже не знаю, кого сейчас поставили, надо гуглить. Ну что, изменилось что-то? честно сказать у меня как бы я работаю в конторе которая на собственный продукт работает то есть не не в аутсорсе я не могу ничего такого сказать то есть у меня как было ну, все то же самое и осталось вы как бы, планирую попасть в аутсорсинговую контору там уже будет как бы видно тогда я смогу сказать но вообще как бы я особо особо в интернете я не видел но чисто в теории как бы сам факт того что если туда условно поставят какого-нибудь прокоповича считает сфера загнется быстро а, ну, я э... понимаю, как то Ну, крепкий хозяйственник Петр Петрович, ну, вы понимаете. Крепкий хозяйственник. Крепкий хозя... хозяйственник. Слушай, это, ну, это, получается, от обратного идет. Крепкий хозяйственник, но, понимаете, в Когда такого, таких вот ребят ставят, как обычно, идет колхозный менталитет у этих ребят, и начинается, в общем, дичь. Сфер... Ну, понимаешь, если бы их еще обучили в той в той сфере, в которой они управляют, то может быть какой-то резон был, но вопрос: надо ли это ему. И тем, кто кем он будет управлять, то есть тут тоже. ради рофла вспомните правительство Канады. Вроде бы это было правительство Канады, когда э, ребят, которые заведуют какой-то, короче, на пост, э, к примеру, министра по какой-то конкретной сфере, ставить человека, который действительно имеет какое-то отношение. Ну, то есть действительно. Э, как это правильнее выразить, Физолист. компетентного человека ставит компетентного да. человека. То есть, к примеру, там по вопросам социалки поставили инвалида, то есть который ну шарит во всем этом и будет разрулить. Вроде бы это, вроде бы это была Канада. Надо смотреть. По вопросам миграции поставили, вроде даже индусы, если мне память не изменяет. Mm -hmm. сейчас по скину, во футбол, если что. Ну так потому что они понимают, что есть э, сытый, сытый э, этого бедного вернее, сытый голодного не поймет. Поэтому в каждой сфере должен свой человек быть, который разбирается в этом вот вопросе. Это Аргар, тут есть такая проблема. Это опасно. То есть для Лу, как уже вы читали для него, главное ри, личная харизма. Он один блеч. Да представься, себе, появляется mm -hmm. талантливый человек который становится на свое место. Он добивается mm -hmm. успехов, естественно, народ устал от Лу, и он ищет кого-нибудь еще, а все, как у нас сейчас принято говорить, ну а кто, если не Лукашенко, как Вадим говорит. А тут появляется вы человек. Читали, вы понимаете, проблема в том, что чтобы появился лидер, надо, чтобы была какая-то организация. Лидер? Это не нужен лидер. Еще раз повторяю, не нужен никакой лидер. Лидер нужен Рабам. Так я понимаю. Плюсую, по поводу лидера. Вот такие группы нужно создавать как раз таки и должны локальные группы. Вот они россияне ищут лидера. Возьми того самого Навального. О лидер, он там. господи, какой Навальный, боже, ребят, успокойтесь. Но его просто воспринимают как лидера, который что-то может сделать. Но по факту я понимаю, что он ничего делать не будет. И уж Нет, не кремлевский дело, то, то, то, то, то, то, Есть то, то, мнение, что Навальный, что, навальный то, действительно что кремлевский, потому что он до сих да. пор жив. Как бы это много, возьмите, чемпионат, это. возьмите чемпионат э, фут, по футболу. Смотрите, то есть во время этого чемпионата можно было провести какой-то протест, какой-то, не знаю, там пикет. Но Навальный почему-то молчал. Почему? Он по поводу пенсионного возраста говорил, насколько я знаю. не ну, был ми... массово. Он не собирал всего. витинг, типа он, назвал, думаю, он нам да. не пенсионный ну, хозяин, там что-нибудь там, вообще-то собирал. Вообще-то собирал, если ничего не путаю. Можно, Вы... на вашу... Пенсионные, вот что Навальна говорит про пенсионный возраст, и далее вот немножко как у нас, повышение пенсионного. Я немножко за и против, объясню, почему эти пенсионные. Потому что, смотрите, сейчас работы в основном идут на умственные, грубо говоря, бухгалтера, ну, там экономисты, менеджеры, в основном как бы ты умственно работаешь, ты физически не напрягаешься. Вот для таких людей, почему подольше не поработать? Они ж, ну, фактически не напрягаются физически но смотри пенсионной ревну в пенсионной да. системе колхозно да. а он... вот скажу что нет. навальный он Ой. играет на негативные повестки он говорит пенсионный возраст подняли а вот я-то приду я опущу но он не говорит о сути а почему да. подняли пенсионный возраст потому что нет денег в кубышке вот из-за чего а он не говорит как он наполнит кубышку что, что он сделает но вообще способов наполнить наполнить кубышку есть очень много. Но давайте начнем с того, что пенсионная реформа в России, повышение НДС в России это последствия Крыма, Сирии и а Украины. Да, Из-за да, зависимости. Да. Но люди, к сожалению, этого не понимают многие. Понятное дело, что как бы, в бюджет придет новый поток денежек. <гум> Вы читали статью, которую я скинул в новости как ну Ромачук про проблемы все. То есть увеличение реальной зарплаты на 13 процентов, когда производительность труда выросла только на 5 процентов. А вам не кажется, что производительность труда низкая? Это повод, чтобы не повышать зарплаты? Вам не кажется, это вот странным, что перед каждым обещанием повысить зарплату начинают рассказывать, что производительность труда низкая? Но она итальянская ну, если... из-за того, что а, это у нас какие За мой рабочий стаж зарплата была повышена один раз. Она раньше была 200 вроде 85 или 95 до 305. Вот один ну, раз. Вы вправду верите, что у нас производительность труда низкая? Нет. В том числе это одна из причин. Это не главное, Никак. в том числе. Нет, вы, вы, конечно... вы хотите слышали, что я вам сказал? Но. Я сказал: не реальной зарплаты на 13% а когда производительность труда выросла только на 5 процентов вы вообще уши чистите хоть немного извиняюсь за французский но... но тут вообще все гораздо глубже то есть у нас лукашенко начиная с того что лукашенко говорит всем по 500 то есть он не обращает внимания вообще ни на производительность ни на что так вообще не делается. Нельзя просто с потолка сказать, я дам по 500, я дам по 1000 Но... Все это должно соответствовать как раз-таки э, тому, как работают предприятия и зарплата должна ну, из ну, этого Процентов выросла производительность труда. Либо вы вообще ничего не слышите. Увеличение реально Нет, зарплаты. Мы, мы говорим просто немного о другом. Выросла и выросла, да. Ну смотрите, вот могу даже вот пример провести. На некоторых производствах Грубо говоря, допустим, надо, чтобы работало 20 человек, а реально работает 15. И они делают ту же самую работу, что делают 20 человек, даже, даже больше. И им начальник рассказывает, что они мало работают. Вот это, это не работают не... они как раз-таки много. Дело... Тут вот. дело в том, что у разница в 13%, то есть увеличение зарплат на 13%, а производительность труда на 5. То есть это разница... очевидно, об этом даже и говорить не стоит. То есть это понятно. Но я тебе говорю еще глубже, развиваю тему. То есть Был. это понятно. Но Лукашенко просто даже он не смотрит на саму суть, какая там производительность и какое-что. Он просто берет с потолка и говорит, я вам повышу на 500. А производительность выросла, как ты говоришь, на 5%. А она могла, например, в какой-то момент вообще упасть. Но он все равно говорит, а я вот по 500 и все. Да нет же, блин, я же говорю про разницу между увеличением зарплаты и производительность труда. То есть она существенная, 2,5 раз. То есть mm -hmm. вот подвох. Я понимаю, я говорю о том, что он даже вообще не на это не смотрит. Он просто берет и назначает. Даже независимо от того, насколько, даже если она упала вообще, не выросла. Смотрите, вы имеете в виду, если будет больше производительности, производительности труда, будет больше зарплата, так? Ну, типа того. Но опять же, это если ссылаться на... Но... На примере, смотрите, ладно, я работаю на заводе, и там люди работают. Завод работает без проблем. Все работают, никто ну, нет, no. не злонивает, говорится. Но но проблема в том, что наша продукция, типа, как мы говорили, некоторые не покупают или возвращают очень много, грубо говоря. Из-за этого предприятие идет в убыток. Сейчас, ну, как бы не отбивает деньги некоторые. Так, вот. А кто будет покупать, если у населения нет покупательной способности? А покупательной способности нету, потому что зарплаты 300-700 Ты 500. говоришь, что только о случае, если это продавать на внутренний рынок, но нет, они нет, же продают нет, много нет. на внешний, куда-то на Россию, куда-то в заграничный. Да, но, как мне сказали, почему у нас идет убыток, потому что сами магазины и появляются частные какие-то пекарни, грубо говоря, которые продают хлеб намного дешевле, грубо говоря. Лучше. Ну вот, в это и есть суть того, что низкая производительность, понимаешь, человек может весь день быть занят и кажется он работает, пашет, но в реальности выхлоп от этого очень небольшой, понимаешь как? Во многих местах такое есть. Там человек, допустим, в одном цеху складывает, ему сказали, будешь ложить, складывай сюда, он весь день пахает, складывает. А рабочему с другого сказали, иди, приди вот туда, возьми и переложи обратно. И то есть они вот так, по сути дела, как, раби, как лебедь, рак и щука. Один тянет в одну сторону, другой в другую, Нет. то есть делают дурную работу. А по факту производительность какая-то выхлоп вон. Давайте поэтому... следующий пункт. При росте промышленности... Числа прибыли сократилось на 23%, 9 десятых. появилось больше убыточных предприятий. Сумма чистого, чистого убытка убыточных организаций выросла в 2,2 раза. Сельское хозяйство сработало еще хуже. Сумма чистого, чистого убытка на одну убыточную организацию выросла в 3,1 раза. То есть, опять же, полный провал. Да, допустим, бюджетного сектора, государственных представитель 47... затронули, ну, аграрно-промышленный комплекс. Мне одна бабка рассказывала, что когда президент приезжал, как это сказать, на проверку, то они у местного населения, ну, эти ну, аграрии эти брали коров, потому что свои были ну, не в очень хорошем состоянии. И для показухи что вот это вот мол наши коровы такие хорошие вот. я, я, ну, это как бы единичный случай но где гарантия что таких случаев по всей беларуси десяток не наберется поэтому тут тоже сами понимаете да. вот к нам зашел новый человек виктор беларус скажите тоже что-нибудь по теме добрый вечер слышно меня да, ну немножко погромче, может быть, если можно. Добрый вечер всем. Хорошо. Говорите. Вот, ну, основная тема была, что будет после того, как после Лукашенко, так? Да, возможные варианты, какие вы видите. Ну, я весь стрим еще не успел прослушать, но все варианты, которые я услышал, они, конечно, смешные, если честно, ребята. Все, вы понимаете, все обсуждают существующую реальность, то есть ту реальность, которую нам создали. И мы вот думаем, что здесь от Лукашенко все зависит. Оно зависит только наша вот такая серая жизнь, возможно. А на самом деле вся политическая жизнь и основная жизнь страны от него не зависит. Так это понятно, но он как символ, понимаете? А таких Лукашенко... Так и символ тогда ничего не решает. Он умрет, поставят другой символ, и все. Так я же об этом и говорил, что таких Лукашенко. вы сказали, что будет Кобяков, то есть система же выстроена. То есть да. верхушка будет на смене Лукашенко. Вот и все, тут все просто. Вертикаль власти уже выстроена. Да даже не вертикаль власти нашей-то. тут больше на Кремль посмотрите внимательнее. на ну, кого а что, Кто Кремль? управляет ну, нашей ну, страной? Ну это понятно, кто управляет. Ну так вот, в реальности, поэтому все, забудьте. Как только его можно поменять этих Лукашенко, как говорится, 10-20-100 поставить. Хорошо, вам, вот ты, если, если ты говоришь, что управляет Кремль, а почему тогда по-твоему военную базу отказывается Лука ставить российскую здесь? Это он для, для телевидения и для электората отказывается. На самом деле, Браво, помните, как, тру, как труба конечно. продавалась. Сначала Браво. это вот тоже труба вроде как была ценная, а потом она вдруг стала ржавая. Все делается все равно, как хочет Кремль. Хорошо. А почему тогда он не признал ни, эти, ни ЛНР, ни ДНР, ни аннексию Крыма, ни другие республики, типа Приднестровья там? Потому что и не дурак. Вот именно. И, и здесь ему не было такой команды, потому что слишком уж, ну, смешно будет выглядеть Беларусь, союзник, блин, это Россия, сразу признает как ша. То есть нужно продемонстрировать некую независимость действительно нашей страны. А да если мы будем поддакивать под каждое слово, то просто с нами вообще уже никто не будет обращать. Действительно уже так хоть можно что-то выторговать за границей. А так у нас будут вообще смотреть, как на регион там это, России, и все. Ну, Почему они да, едет сейчас в Австрию, скоро поедет? Впервые там за 20 лет идет явный отход его от России. Вот смотри, он попытался запретить, он дал сигнал такой, попытался запретить, правда неудачно, бессмертный полк в Беларуси и наоборот разрешил концерт возле оперы для белорусов националистически настроенных. То есть это тоже, что он, интересно, у кого там хотел выторговать? Это противоречие, понимаешь? Это противоречие. Это, это просто игра на публику и на запад. Ну неужели он действительно? Я же говорю, ну представьте себе, будет сейчас полностью вот полная копия делает как в России. Ну тогда с нами вообще никто разговаривать не, нет, будь, так полная, не полная, будет. Не полная покрытия, копия, но это основные вопросы, которые. Нет, да. нет, нет. вы, вы это разрешить кому-то там походить с флагами? Это, ну, это что, Хорошо. это кому-то мешает? А продавать оружие свободной сирийской армии, которая воюет против России, это тоже ему Путин, наверное, сказал бы. Вот, вот, вот тут, вот уже в эти схемы, поверь мне, не ни, ни вы, ни мы даже не знаем, что там крутится. И вот именно для этих схем и нужно, чтобы была видимость некой независимости у нас. Ну согласись что он сидит на двух стульях пытаясь пытаясь ну, ну так заметно нас... у нас все, практически все население сидит на двух стульях поэтому от лидера ничем не отличается а большинство я населения. на 2 это такая большая игра я вам говорю это большая игра и нам нужно показать что мы типа как бы независимы на самом деле мы играем полностью по подбудку кремля и касательно полностью вот Европы частично. в системе на России, а на Беларуси санкций нет. Это тоже нужно учитывать. Вот именно, кстати, да. Но. А если бы мы полностью бы уже, ну, даже вот эти демонстрации не делали бы, то у нас, говорю, просто вообще никто не, не брал бы врача. А для того, чтобы была вот такая лазейка, мы вот поэтому и играем такую, типа независимость. Так, а зачем играть в эту независимость? Кому это выгодно? Я ж только что про это говорил. Это не, ну, Кремль мог бы поставить здесь э, своего какого-нибудь мария неточного, либо поставить Лукашенко перед вопросом, что ну давай, дружок, э, Минский и, базу, и, и э, Минский, и, э, Минский Он и стоит уже. И союзное государство будем интегрироваться полностью. То есть, а зачем И, и предприятие покупаю. А почему нет? Вы не слышали, а что, о чем автомобиль? мы тут только что говорили. Кому ну, это невыгодно. Выгодно, чтобы почему? было чтобы было марионеточное государство с зоной между и, Европой и Россией. Да, да, чтобы была видимая независимость, типа мы сами тут что-то решаем. Чтобы на нас санкции не накладывали, чтобы мы могли оружие продавать, то да. же самое российское и так Нет, далее. Так, оружие врагам России, я ж про что тебе говорю. Тем, а, кто да, да, быть, да, да, ты там знаешь, куда мы там врагам. Виктор, и, Виктор. И, ну, а, тебе это было расследование официальное, то есть что Беларусь во первых она вошла в десятку по торговле оружием и она продала болгарской какой-то компании на да, которая потом перепродала оружие в этом как во свободной сирийской армии то есть это Слушайте, было ну тебе не смешно году, сколько тебе Россия. лет без обид но ты понимаешь что такие вещи там так зарыты и там кто кому чего и да, делал... если вот пожалуйста те открыты Ну что открыто а ты веришь что сирийская армия например это именно враг россии ты говорю, свободная сирийская армия это ну, вот та самая про уверен, что они враги? оппозиция а, а ты уверен, а что они враги? про аль в виду там, всяких ИГИЛ и 5-10 потому да? что Россия по факту не с ИГИЛом воюет, там, а именно со свободной сирийской армией. вот именно, ты, никто не знает по факту с кем, она просто поддерживает конфликт, вот и все поэтому ну, оружие там передается в например, в например эти... это, г... даже это, Асада. Тут даже не нужно быть Тут школьник даже это поймет, господи все просто. А Лукашенко продавал оружие наоборот на в стороне. Вот, блин, ну так просто. Блин, я не знаю. Все же открыто. ]lim да, Лукашенко поставлял оружие еще этому. Азербайджану, недавно же, пару месяцев hmm. назад. Насколько я знаю. Ну так, а толку, что он торгует оружием. Куда идут? Вот так Виктор... Виктор... самая санкционная контрабанда, то есть на которой он наваривал. Ну. Я, я понял Виктору точку зрения, что, что типа Кремль управляет Беларусью. Полностью, понял, на 100%. Но... Я понял, смотри, но прямых доказательств у тебя нет уж получается. Почему нет? Есть нет доказательства? Смотри, подожди, смотри, вот, вот ты говоришь, вот тебе сказали военная база, ну, Лукашенко отказался построить, да, вот, ну, вот доказательство, что Лукашенко не под Россией, подожди. Ты говоришь обратно. И как мы это можем доказать? Никак получается. Ты можешь какую-то политику независимую реальную вести или нет? А, а я тебе скажу, нет. А как надо. Может государство... У тебя танки завтра будут здесь в стране. А как мы можем вести не... как бы страна самая независимая, но мы зависим от ресурсов, которые нам поставляются? Да, да, да. этого никак. Мы маленькая страна. Так всегда любая маленькая страна, так зависит от кого-то. Ну так почему бы не зависеть от более сильного и это, и хорошо жить, от более продвинутого, чем от тот, который в тени сидит и тянет за собой всех. Логично. Ну так все зависит ну, в настоящее время от ресурсов. Мало что зависит. Главное технология. к сожалению. Вот примерно. Ну, а у нас получается такое вот... Я, кстати, много таких мнений слышал, что мы живем в Беларуси плохо, потому что у нас нет ресурсов. Возьмите, допустим, Польшу. Вот Польшу, Польшу возьмите. Там есть компьютерная игра, Ведьмак 3. Сколько она зарабатывала, заработала денег? Ну, за год. И какой бюджет Беларусь? И, и просто сравните. То есть за одну какую-то компьютерную игру страна, как говорится, получила в свой бюджет очень много денег. А у нас да. там ну, нечего даже говорить. Если бы да. хотели, то заработали бы, блин, и с ресурсами в три раза дорожайшими Е-мое, это примеры... Да. Куча стран. Да. Просто это не надо кремлю. Да. Япония, например, она не имеет никаких ресурсов. Но это долгое время была вторая экономика после США. Но сейчас Китай Я просто третье место Игру какую-то, игру, то есть привел в пример. Тогда, а, да, да. А не говоря Может... уже о чем-то другом. World of Tanks, опять же, блин, господи, есть же игра у нас. Вы, если уже говорите, кто кого, кого здесь управляет, здесь уже глобально вот что вообще во всем мире кто-то кем-то управляет, и что страны, они странами играются. Вот еще правильно, только желательно, чтобы управлял более кто-то цивилизованный. Нет. Нет, странами играют как пешками. Я не знаю, в какую игру там играют и как. Вот, я, ребята, я вот мы сейчас в поле мира. заговора ударимся. Богатые, богатые люди, а что? Я думаю, существует такое, что люди, когда достигли богатства, они без проблем могут скрыть свое присутствие, где захотят. Ну, понимаешь, мир настолько хаотичен, что управлять, ну, что группа из, там, из 40 человек управляет миром, это как-то смешно, потому что а мир... Какие, какие 40? Что-то это многовато, загнул 40. Но я образно говорю, да. что... Uh, ну, есть такой клуб богатых людей, который управляет миром. Мир настолько uh -huh. хаотичен, что, ну, невозможно, как бы, управлять вот... был uh -huh. а нам? Нам в детстве разные ну, бивали. Это все и, это все косвенное, блин. Это... А, ну да, это косвенное, я, это... я не твердаю. Тебе насрали в подъезде, грубо говоря. Да. <густит> это теория, это... теория, теория, теория. Всем управляет тот, кто печатает баксы, все. Да. Ба заметь, кто? Америка? Америка не печатает баксы, печатает не Америка баксы. В ФРС там эти банки, там несколько банков. Да, ФРС да, частная да. система. Да, да, да, вот в этом вот это, вот это мы особенность, что сама Америка тоже должна. Угу. Так что если перечу про страну, тут хочется лучшего, но. Люди не хотят лучшего. Что все это возможно. Вы сгущайте краски. Я говорю возможно, если люди захотят, все будет возможно. А да люди конечно. не захотят. Люди смотрят телевизор и все. И ну, у них меньше. мозг отсыхает, и все. Меньше и меньше. все, меньше и все Слышите? Меньше. Мне песня одна вспомнилась. «Царь наш Володя грядет, и предатели сгинут, русский мир придет в каждый дом». Но ну, это примерно на это рассчитывают и белорусы, и россияне. Ну, не все белорусы, конечно, но кадры есть такие, которые, с одной стороны, боятся, скажем так, нашего президента, боятся милиции, боятся силовых структур, но если повоевать с бандеровцами, они как бы не против. Вот и получается, что бред какой-то это называется э, генетическое рабство уже полностью все привыкли царь чтобы управлял как он скажет так и будет и пойдешь и умирать и все извиняюсь но сразу протестую потому что я вижу обратный эффект после секрета номер три люди начали под, подниматься точнее сколько послужили. людей поднялось сколько разогнали только О, за 3 секунды слушай видно ты Виктор, мне твоя, мне твоя логика, Виктор, очень нравится. Вот, по поводу сколько вышло людей. Потому что у меня был такой момент, когда человек, который на тот момент был безработным, его отговорила бабушка, что не иди на протест. Там тебя побьют, там бендеровцы. Но при этом через какое-то время она рассказывала, что в Беларуси все плохо, Лукашенко надоел. Я ей говорю, так минуточку, вы же отговаривали своего сына, вернее внука, ходить на протесты. И она на меня так смотрит, как на дурака, что О, «а ну это протесты, протесты, они ничего не решают». Вот. Это, это еще не не воспитал такое, что не Лучше не пускай умрет сосед, но я посижу, подожду, и что-то изменится. Но в, да, в итоге это... ты все равно умрешь, но я образом... это провальная Провально, неудачник. Вот это музыка. и есть тот самый белорусский менталитет, который из за века сложился из-за того, что здесь постоянно Именно, шли да, да. революции. Кусты заныкались и, ждут, ждут, и не лезут, не помогают, ну, бьют. Сейчас Говорите риторику Лакошенко, когда он сказал, что у нас не народ, а народец. Хоть вот и сказал. Сказал. Сейчас марш... у нас действительно народец, мы хотим сделать, чтобы был народ, но пока а народец. Я только... говорю, что у нас не народец, у нас народ, и у нас все получится. Фридом, я просто видел пример, когда был марш Тунеяд, снимали на видео, и видел, как одного парня держало 6 милиционеров три дубинками, и три держала, и просто люди, которые были вокруг, никто не мог подойти, как-нибудь отогнать их. Хотя, я думаю, возможность была бы, если бы захотели. Да. Когда затянули бабок в автозак, я видел тоже, молодежь тянули, даже и журналисты уже тянули, помню, тоже было дело. Всем было без разницы. Ну смотри, понимаешь, надо да, говорить, как взяли. оно есть. Потому что, если ну, обновить... Мы взяли, что всем было без разницы, еще да. смотрели. Всем было не без разницы. Они просто боятся, что их посадят на 6 лет, как это было год назад с человеком, который бился с мусорами, гопниками. Со Святославом Барановичем. Он просто ударил там одного. Если общественный станет и друг за другом, я думаю, не посадят наоборот, если будут бороться до последнего. говорите, что вы не лузеры, а нормальный народ. А вы сейчас обзываете народ народ, как это делает Лукашенко. Нет, мы, мы просто говорим историю. правду. Мы просто да. да. на ну, ну, данный, момент, не... данный момент мы боимся. Да, вы скажете мы боимся. Вот я же говорю, мы боимся, так придан без обид, ты немножко идеологист. Мы да просто он вот, говорим реально. Реальность, он говорит понимаешь? как надо, как Нет, должно было бы быть. Но не так, линя, как она лузера и слабака. Выходит, даже ты несешься. Нет, не нет реалиста, понимаешь? Если ты будешь Мы себе, реально, ну, так, ну туман наводить перед балзамитом, да, ты уже проиграешь. Лучше реально смотреть на, Я на реально вещи. Старше нужно что-то делать, а не мыть, как девочка пятилетняя, которая обидел какой-то мальчик. Это надо путать мнение. реальность, когда человек называет, и обзывать это нытьем. Это разные вещи немножко. Я говорю, реальности говорить нужно, но не обзывать людей, собственно говоря. Так, а это это не обзывает, Я... что это правда, но извини. Так а кто говорит, что ничего не нужно делать? Вопрос. Так никто же не говорит, что ничего не надо делать. Мы говорим по факту, что сейчас ну, есть. Это вы народ обзывайся. Так, потому что он есть <связь> такой. Подожди, ты же сам сказал. Подожди, никто не сказал народе Ты сам сейчас сам сказал. Мы просто говорим, что люди бездействуют в основном. Когда видишь, что случается, это они бездействуют. Нужно что что нужно делать. Вопрос. В чем ну, проблема? Это да, вопрос того, что мы должны делать и что будет в будущем. Так Но нужно сейчас. Ныть, говорить, точнее, что нужно делать и нужно, соответственно, действовать. А не ныть. Вот мы сейчас и делаем. Это мы первое, первое вообще, чтобы решить проблему, надо ее признать. Признать, что да. она есть. Возьмите, а если говорить, вот... что проблемы нет, если ну, народ, вот признали, а зачем тогда что исправлять? Вот Ну зачем говорить? Вот посмотрите. Потому что у нас филиппы. проблема. У нас в стране проблема реальная. Ее надо заметить ну, ну, и По Если, Фредом, ты говоришь, у нас уже все хорошо, то зачем тогда что-то менять? Если у нас а уже есть говорит, говорю, все хорошо? говоришь ну, у, ты у есть есть нас есть народ. Да, не боится, есть народ, который действует. И так что ему мешает свергнуть диктатуру? Вот да. то, что вы говорите, вот это и мешает. Минуточку, можно, можно я уточню, уточню один момент. Смотри, я частенько сталкивался с людьми, которые кричат, что за президента никто не голосует, но, за, но лично они, когда ты уже начинаешь за рамки ходить обычного стандартного разговора, они признаются, что да, мы три раза голосовали. Когда начинаешь углубляться в разговоре с людьми, то они начинают кричать, политика неинтересна, она не влияет. Но, но при этом жалуются на зарплату, на налоги, на все что угодно. И, если, и как вот с этими людьми относиться? Говорить, что вы хорошие, добрые, молодцы или что? Прожевывать ему, что нужно. Ну, вот мне нравится, и вот и Евгений это... Вольнов он конкретно говорит э, россиянам, кто они есть. Они на это обижаются. думаешь, из-за этого, знаешь, обратная психология называется. То есть они говорят, что они кал, скам и так далее, и они такие думают, до да какого черта он их обзывает. Будем уже оставаться такими же? То но есть это обратно. аргументы и факты. Да, понятно, но при этом он их обзывает. Нормальному, придом, так. нормальному достойному вот... человеку стыдно, когда его так называют. И он если его так назовут пытается сказать нет я не такой я вам нет, это докажется а логия конечно меня извинил если терпила если терпели говорить что он не терпила а герой он от этого героем не давай, станет давай. Э, недавно вот лукашенко вроде говорил или вот, какие-то выборы либо последним либо предпоследние, <сёк> он так прямо и сказал на камеру что он выборы подделал. у нас был целый стрим на эту тему уже вот, он поделал. Что белорусы мы сделали? Ничего. Ну, а правильно. знаете почему? Потому что у нас нету независимых организаций, которые. Дело не Хотела. в организациях, а дело в людях, надо это понять. Организации создают люди. Раз нет организации значит нет людей, которые хотят их создать. Нет, люди не могут просто так взять и создать организацию. такая не могут. Формально у организацию, формально объединиться, Тема вот попасть. как мы сейчас. Так ну я, же, я, вы... я вот в этом стриме говорил, что в, в этих условиях можно создать какую-то легальную организацию. Ну, немножко по-другому, но суть-то в чем. Что... А что... Открытую не создашь. Тебя да, сразу повяжут и посадят создать. всю реагу. Все просто, ребят. Ну, так возьмите самого говори правду. Когда они были оппозиционные, ну, ну, реально оппозиционные, их там пара, пара, всех не посадили. Это Когда и еще раз, блин, я повторяю, это липа, не организация, она подконтрольная. Ты, Фридом, ты опять вылез немного не к месту и сказал. Они сейчас такими стали, но изначально, когда они создавались, они были оппозицией, у них было неплохие, так сказать, шансы, неплохой рейтинг. Ну, вот они то, перестали что... ей быть в десятом году, когда вот стало то, что стало. Ну, ну что я вам не... и говорю, попытались ребята, набрали сил, стали опасны. С ними приехали, побеседовали, все в порядке. Так но. будет со всеми. тут дело, что их вождь, их руководитель Дмитриев оказался таким вот человеком. Это, в принципе, про него есть описание там какой-то, который сидел тогда тоже в камере, он написал про эту ситуацию очень подробно. Вот Игорь здесь был клещу, его сейчас нет уже, он мне скидывал эту информацию. Что он просто сдал, то есть ему пофиг на демократические ценности, он чисто ради денег. Ребята, ребята, можно я немножко скажу, только не перебивайте, чтобы было понятно. Тут, тут много, тут идет переливание из пустого в порожник, вот представьте себе дом, ваш дом, вас там семья, там все, вы живете, приходит вот такая неплохая такая толпа э, боевиков, просто балотихотов, э, бандю. они захватывают ваш дом, вашу семью держат в заложниках, сидят там, пьют, бухают там, и закон на их стороне, менты не приедут, никто ничего не сделает. Вот вы сейчас говорите о том, что нужно создавать какую-то организацию, звать соседей, стоять с плакатами. Писать, от освободите мой дом, там и так далее. Правильно я понял. Ну, это да, в принципе. Я, вы поняли, на что я намекаю? Что такую и систему не можно не сломать не только кардинально. Запомните. Никто вам никакими путями не позволит это из изменить. Нет, ты понял неправильно. Мы не собираемся создавать никакую формальную организацию, мы стараемся объединить активных людей, которые хотят что-то изменить, вот как мы, и создать неформальную организацию, то есть сетевую такую структуру объединения блогеров, активистов, то есть всех людей, которые неравнодушны, и решать э, вопросы, то есть что мы можем сделать и как мы будем действовать, координировать то есть, людей. Ну, банальная координация объединения людей. То Ни с плакатами он... никто никуда не собирается выходить на площади. То есть это в частном порядке. Кто хочет конкретно, может индивидуально. А площадь. если вы не выйдете никуда, вы вообще тогда ну, так и останетесь в тени, что? Нет, ну, это что заключительная взять? фаза. Выходить и что-то делать на улице – это заключительная фаза. Вот сейчас ну, был да, митинг да, какой-нибудь. Я, там, я был... понимаю, о чем Виктор говорит, но минуточку. Чтобы что-то сделать, надо какие-то, грубо говоря, мускулы иметь, а идти шашкой на головой против танков на данный момент. Ну, согласитесь, это глупо. Ну, естественно. общество было. Вот -то. Вопрос только в том, почему люди, которые заинтересованы больше, там, туньяцы, Так ИП, вот они, потому что с ними надо работать. А... Вот это мы и собираемся делать, понимаешь, чтобы мускулы эти возникли. Значит, а то надо работать, получается. и объяснить им. Почему они должны выйти? То есть показать. Ну, вы, им, думаете, вы, думаете, к... этом? вы думаете, КГБ зря свой хлеб живет? Они же тоже все это прослеживают: эти общественные организации, объединения, группы людей, настроение и так далее. Там целые, там тысячи людей сидит, зарплату получает за это. Не думайте, что все так просто. Ну вот, недавний случай с этим рэпом. Вы видели этого агента КГБ вообще? Ну, девушку эту. Нет, ее, она Но... завербована как бы. Она не является кадровым агентом, то есть прямо вот а, а, там, в погонах. Она знаю, завербована я... ими и работала на них. Ну, минуточку. Ну, понимаешь, я даже сталкивался с людьми, которые недовольны. Ну, если они как бы выполняют приказы, значит, они понимают, что... То есть, ну, как-то сказать... Получается, что они понимают, что это правильно, что они делают. Ну, серьезно, ну какой человек не будет делать работу, которая ему не нравится? Не обязательно. Вот и все. От безысходности ты... и это да. делают. Что здесь, и... Подожди секунду, Виктор, перебью. Вот ты же недавно знаешь, был случай там в Куропатах. Э, бывший сотрудник этого ИВС, э, по-моему, там Громыка, мент, вышел на защиту Куропат, стал там и все с протестующими, то есть показал свою оппозиционную позицию. Ну и что его уволили с работы. Он теперь больше не сотрудник. А, он, подожди, на кресте на он, по-моему, работал. Они, такие люди есть, их много, просто они понимают, что это ни к чему не приведет. То есть это вот Статкевич призывает сейчас идти прямо на улицу, вот сейчас, толпой, и типа что-то будет. А что будет? Надо работать ну, с народом, с широкими Ну, про сатки еще лучше сразу забыть. Ну, почему? Многие из них, я уверен, даже достаточно честно и откровенно хотят тому. Но они Нет. сами понимают, что они ничего не сделают. Виктор, я так понял, ты сторонник радикального решения Беларуси, да? Естественно. А другого нету. Это вам точно говорит. что Нет. ты предлагаешь? Да ну, только ничего. сейчас эфир идет, чтобы ты имел в виду. Да-да-да, это все идет в эфире, то есть без матов, без экстремизма, без призывов. Ну такого. так я же говорю, ничего не хочу, нормально, живем ну, спокойно. Ну а мы предлагаем объединение общественное, то есть мы будем узнавать тоже право там. То есть понимать суды не пойдет на митинг то далее радикальный способ он никуда не уйдет мы к нему скатимся в любом случае если ничего не сделаем а вот попробовать мирным путем и законным это никогда кажется не поздно пока есть такая возможность надо в че-то пытаться сделать к радикальному мы все равно скатимся рано или поздно если ничего не будет да. сделать. если как в это в таджикистане границы не закроют нельзя будет а я, кстати, не шутил. На самом деле сейчас очень у нас выгодная позиция. Мы сейчас реально можем сидеть и ждать. Накопить yes. массу, количество, вот что мы да, хотим. Ну, да, момент сейчас, это смотри, принципе, Виктор, вот, мне понравилось, как пальчик сказал. Он сказал, что сейчас изменить конкретно нельзя, но в истории возникают моменты такие в некоторые периоды, когда можно повернуть все. Вот как 90-е годы было. Главное, чтобы народ был готов, чтобы было создано гражданское общество. А сколько, вот сколько поколений терпело? Да. Как это говорится, не терпела. ну например, в х годах, каких-нибудь или в семидесятых, при совке, ну нельзя было создать независимую беларусь Как-то не крути. Хотя я уверен, но... сразу -то тоже люди, наверное, были, которые были не против. Я, ну, конечно, извиняюсь, но почему вы такие темные в истории? В 90-х люди вообще-то протестовали. Так мы, не про мы не про 90 говорим, мы говорим про любой период. 90 это результат. А почему другие поколения про терпели? Какой про какой период ты говоришь? С а, сорок по 90 -е. Потому что, а что они, они не могли. Это были протесты. Были, как бы протесты. Были протесты. Э, по-моему, в Слудске, там или где-то еще суд сожгли, ты знаешь, был такой случай, когда э, сын там какого-то чиновника, по-моему, э, убил там кого-то и его оправдали. Тогда народ вышел и сжег суд вместе с судьей. Тогда устроили жесточайшие репрессии. Было несколько человек там арестовано, по-моему, даже к высшей мере приговорено. Хм. То есть ну, по Союзу туда не вообще не происходили не волнения не и не в Краснодарском рае и много но где. Но это все было локально и не и как бы но, не. Ну вы со... да. Советский Союз да там КГБ своих хлеб точно ела не зря. Стойте стойте есть... что ты может уже тему вы уже в про прошло начали давайте о нынешней Беларуси разговаривать. Вот да. мы уже все приговорили. Ну но... да и вот и я с прошлого... согласен нужно и... сейчас быть готовым. Из прошлого, <с> из прошлого мы делаем просто выводы результаты нужно забыть обиды что там кто чего делал. и строить сейчас О, Нынешний... я вот, вот слушателям из беларуси предлагаю сделать создавайте в вашем городе группу там в соцсети и объединяйтесь вот и все да видите блог, каналы то есть снимайте происходящее что увидите беспредел фигню какую-нибудь выкладывайте то есть это на обсуждение общественности ну, это будем транслировать да, да, мы проблемы и Это же не проблема, у вас же есть компьютер, у вас наверняка есть телефон. Ну, блин, в чем проблема? Вы опять ищете лидера. Лидер, скажу так, я не слышал, что говорили, что лидеры не нужны и так далее. Скажем так, не все люди умеют думать. В любом случае нужен, грубо говоря... Лидеры. не лидер, который не лидер, не который типа будет командовать, как вот президент. Ну, а локальные имя... лидеры небольшие но... Локальные лидеры. лидеры. Да. Координаторы, людей. да. Можно так сказать, чтобы э, не, не водить людей в заблуждение, такие Это координаторы... название, сотники. Кто-нибудь смотрел фильм Первому, игру... И к первому игроку ну, приготовиться? Ну, ну, ну, ну, ну, смотрел. Как там вот. Там был лидер один, но были люди, которые понимали. Ну, не, не сравнивай фильм, там фильм много чего не договаривается, понимаешь? там Это, это отдельно разговоры, да, по этом фильме. Если что. Ну, суть-то... Да. В моей игре нету вообще-то никакой власти. Ага. Не дорого... Там не проговаривается много чего, понимаешь, как, как и что-то. Ну, отдельно, не на стриме лучше. Ну, понятно, ладно. Я понимаю, что ты некоторыму ты думаешь, что даже я думаю, можно создать какую-то утопию в Беларуси, но э, в, ми, в мире этого не позволить нигде. Мы, мы все равно либо будем мы будем всегда под кем-то и кто-то будет нами руководить. Ну так значит, Ну, а что у вас да, ну так давайте или в состав России, или в состав Польши. Ну, ну если уже на то пошло. Ну просто вот послушать. Да, Иногда. Вот это говорит. Таких людей нужно сразу привлекать. Просто вот если вот так вот рассуждать, что вот получается мы, вот мы будем под кем-то, ну так о чем тогда вообще речь? Ну вот на данный момент мы что зависим, например, от кредитов европейских, кредитов российских, кредитов китайских. А в почему инвесторах? в первую очередь от них зависит? Так потому что да, экономика неправильная здесь. наша выстроить. Да, да, потому что экономика убыточная наша. А если на... сделать прибыточный, тогда кредитов будет меньше, их можно постепенно отдать и укрепить да. свой. Намного меньше, намного будет меньше. Да не кредиты а дело, весь мир в кредитах живет. Нет, я ну я понимаю, более. что по футболу кредит, я Ну, ну ребят, кредиты мальчик, а, кредиты мы берем, то есть наше правительство берет под 2% годовых или под 1% годовых, а уже внутри страны дает под 15-20%, под то есть чтобы 10. окупить и на этом еще заработать. Вы же посмотрите, сколько процентов годовых дает, дает Америка, дает Запад. Ну, Это же легко посмотреть. А какие у нас кредиты, поскольку да, кредиты внутри там страны, такие всякие потребительские. Там, ну, на малый процент. бизнес хотя бы, посмотри, кредиты. Какая, какие льготы на тоже малый бизнес, и так далее. И никакого, никаких льгот в этом-то и суть. Нет, я сейчас про Запад говорю. А про Запад там, да, там все окей. Ну, так там свободное общество, а у нас последний бизнес не нужен никому. Поэтому и мы и вынуждены это... жить за кредиты внешней России, там, Запада и все. Потому что внутри экономика увы, он ничего не дает. Ну, так ну, Просто деньги, которые мы зарабатываем за счет внутренней торговли и внешней торговли, идет на содержание армии, на содержание силовых структур, на содержание КГБ. Вот и все. Вот весь Не-не-не, да, все намного проще. Такая система выстроена специально. Ты думаешь, там никто не понимает, что, что куда и почем. Эта система специально выстроена для, для того, чтобы здесь не было бунтов, чтобы здесь была тишина и спокойствие. Если ты будешь ходить работать с утра до вечера, чтобы только прожить до следующей зарплаты, тебе не до бунтов будет, понимаешь? Но ну, это а если ты станешь сильным, богатым, ты станешь умным. Начнешь слишком много вопросов задавать, блин, и умничать. Ты уже будешь, ну, вреден для власти. Вот и у все. У нас, к сожалению, у нас народ умных не любит. И власть умных не любит. Вот как-то вот так. если люди голодные, они умными не будут. Тут прикол в том, что у нас... Людям хватает с 40 белорусов хватает только на первые нужды денег, все найдут а еду там, с этим, ну хотя бы из 40 процентов с этими белорусами. Наверняка многие из них будут терпеть. Об да, были исследования, как-то смотрел, что очень отличается поведение людей протестующих в Восточной Европе и в Западной. То есть у нас люди чем беднее, тем они меньше протестуют. А там ну, наоборот. Я да. же вам с самого начала сказал, зрите в корень. Здесь рабство воспитывается и культивируется. И из гены, из поколения в поколение передается. Так это как и бы, да, известное бывает. дело. Свободный да. человек, он совсем по-другому мыслит, по-другому себя ведет. А теперь посмотрите, у нас где-то 12-13 человек. У нас уже хотя бы 13 человек будет, наверное, поколение зомбированных, как вот э, Виктор сказал. Так это капля в океане. Ну это вообще, да, не ну, не, неизвестно, но неизвестно мод больше в стране. Не, ну если у нас будут по 8 жен, там по 15 жен, то возможно это будет уже не капли, опять же. Я имел в виду, что... Почему вы судите только по нашей группе, если групп куча? Да, наша группа, это... между прочим, очень маленькая и никому почти неизвестная. Давайте лучше поговорим по пенсионную реформу, вот как у Сингапура, то есть нет бюрократии, нет перераспределения, есть подотчетность, то есть вы будете знать какие так далее, нет иждивенчества, ну то есть мотивация. А ну и что обсуждать кому она нужна такая система. Она нужна свободным, нормальным людям, а рабам она не нужна ни в коем случае. Вы говорили, вы смотрите, вот ре, ре, ре, ре, реально две работы: два пардоскультанта. Один работает в Минске, другой работает в молодежь. В Минске продавец культанта получает 500 рублей, плюс идут проценты. Там гибкое, ну, проц, проценты родные идут. Вот. А где я живу, молодежь, к примеру, здесь продавец культант получает минимальную зарплату, 290 рублей, и плюс уже проценты. Вот, а а по интернету, небось, 500 рублей. На... А, а они все по пишут. Да, любая вакансия, они сразу пишут типа с процентами. Например, как пишут, от 500 рублей, типа. А эти 500 рублей типа набегают только с процентами от продаж. Ну, честно, пишут, получается. Ну, ясно. Ну, так это везде, так, не а только вот... молодечно, походу. Ну... Вот, да нет, просто вот сама мотивация, как бы, вот тебя мотивирует. Я не говорю, я не говорю, что это плохая компания и так далее, но я говорю в том, что надо писать правдиво, что у вас минимальная зарплата 290 рублей, и уже в описании вакансии писать, что идет процент. А если правдиво написать, то никто же не пойдет, а тут хотя бы шанс есть, если есть Ну вот в этом и прикол, что как бы, ну как, как не пойдет, как сказать. Человек реально понимать, если это продажи, в любом случае тебя будут зависеть все от продаж. И не выгодно что будет работодатель держать человека на ставку, а он будет продавать сколько захочет, грубо говоря. Ну, ну понимаешь, о чем я. Ну, понимаю. Ну, говорилось о мотивации, как бы, что мотивация в Беларуси не очень хорошая. Как бы. те, ж, те же это... самые заводы, где, где люди работают, там люди работают просто из, из безысходности, грубо говоря. Уже дети, семья и нужно. деньги. Я пример один приведу. Получается, одна моя знакомая, работая ну работала вернее в магазине и начальник получается ругал всех по причине того что почему это ваш товар никто не покупает и как-то сказали что такая откуда у людей деньги то есть начальник вот такое ощущение ну то есть это я вкратце рассказываю но начальник такое ощущение ну с ее слов что он как будто не понимает где он живет то есть, по, по его мнению, все должны каждый день там все все покупать. Вот я об этом говорю, что особенно в магазинах еще воруют, я знаю. Да. Очень много тоже. Да. Есть разные магазины. Даже тоже случай был, что и у меня у знакомых работает в магазине, как ассиром, короче. И у них на магазине стыли 30 банок тушенки. Как стыли, никто не знает. От склада. Поезжий. Кстати, вы обсуждали кота, ты хоть зачитывал там все эти новости, ну, вбросы российские по поводу инсульта и ну, я ага. озвучил вначале, что э, так, такой был вброс от не этого. Начали, да, это не зыгари, не, дело не в зыгари, тут дело в российских э, помойках, всяких данных, да. да. ну, смотри, я сначала сказал э, о том, происходит. что э, был такой взброс, но наша, собственно, тема в том, что вдруг, если бы на самом деле произошло такое, то есть и, и дальше. Э, суть же, почему ты сделал это стрим? Суть же было изначально в этом вбросе. Нет, понимаю. суть была в обсуждении того, если бы такое произошло на самом деле, если бы это был не вопрос Что ну, вот произошло? Же, вот сейчас мы же... сидим, общаемся. И тут внезапно приходит новость: солнцеликий умер, закатился, Солнце нашей нации, закатилось. И что дальше? Вот в этом и суть Нет, вот это Я это понимаю, происходит. но изначально эта же идея в было была в том, что был вброс. То есть сама суть идеи вот почему я клоню, понимаешь? Да я, то я есть, сказал, здесь... что это был вброс. Естественно, я же не говорю, что это действительно правда. Ну, то есть, что. Они на чистую веру даже принимают, но да, это не нужно воспринимать на чистую веру информацию из таких сомнительных источников, тем более российское происхождение Ск Скажу, скажу одно. Меня, когда я с одним человеком общался, человек сказал такое мне фразу: с "Сомневайся во всем, во всем сомневайся и проверяй". Так старый же советский добрый фильм 17 мгновений весны". Дядюшка Мюллер как сказал: В "Наше время верить нельзя никому". Даже себе. Мне можно. Ну это как, помните, сброс. Подход вверху. По поводу этой майки ДНР, это же вообще такое, такое дно отводников. Ну почему? Это как раз-таки было специально сделано. Это нужно подогревается интерес и испытывается, как там что там общество, настроение. Это специальные вбросы, вообще-то. Ну, грубо говоря, у нас у белорусов есть две стороны монеты, как говорится, куда идти. Либо, вот как Кот говорит, снимать, развивать именно СМИ, правдивые, грубо говоря, и пытаться как-то изменить. Или, как говорит Виктор, идти радикальным методом. Виктор ничего не говорил, кстати, по этому поводу. Не говорил, согласен. Не, так, а я считаю, что эти методы один другому не противоречат. То есть для того, чтобы э, реализовать даже радикальные методы, надо сначала э, достаточное количество людей собрать, то есть организовать их, и только тогда возможно. Если ты возьмешь виллы и пойдешь на площадь, тебя тут же заломают, и ты от, поедешь да, на 20 да, лет. Да. Так вон же недавно был, был же митинг недавно, помню, на Островец. Против Островецка это АЭС, которая строилась. Он будет регулярно, каждый месяц. 26 так, а числа же... каждого месяца. Ну, я помню. Так в ун же раз хотели собраться. Пришли только кто, организаторы, там пару людей в основном, и больше никто не пришел, грубо говоря. Их там вроде замели, не замели не помню, вот, но вроде там ну, мало никто не поднялся, говоря, никому это не нужно. А ты был на Чернобыльском шляхе? Не-не-не, не, не, не, не было, я и даже вот не знал я скажу, вообще. тогда вот Павел это... Северинец анонсировал как раз островецкий шлях. Он сказал, что 26 числа каждого а, месяца будет проходить в разных городах, все ближе и ближе к островцу, вот эти митинги, причем в разном формате. Он сказал, как по ситуации, если власть разрешит, будет митинг, если нет, возможно, круглые столы или еще там какие-то другие формы. Скажем, скажем так, если, если мне позволит работа, да, и финансы я с удовольствием съезжу и поучаствую. Вот это действительно выражение гражданской позиции своей. А вот касательно большинства, которым, которым никому ничего не нужно, когда будут ЖКХ в два раза больше платить, вот тогда может быть задуматься. И Электро... то, что причина. Там же только, помню, там не, не ЖКХ же вся, там же электроэнергия только, сто процентов. Ну, смотрите, получается, что э, суть строительства атомной электростанции – это то, что на 30% подешевеет электроэнергия. Да. Но, но если будешь платить два раза больше, тогда, может быть, задумаются люди. А ну, пока что… А платить будут нет, больше. Ты же слышал новость, когда Семашко да, сказал, да. что белорусы будут платить больше за электроэнергию, хотя АЭС открывается. То есть, ну, фиг а вам я... дешевая электроэнергия. Ладно платить, куда мы денемся, будем платить. Другое дело, куда будет остаток отправляться, который не будет потребляться, и отходы куда будут гружаться. Ну, не наеду, наверное, куда это А, еще, а еще я поставлю, конечно, но не утверждаю, что нас зарвется, потому что наши специалисты, которые, не знаю, российские или белорусские трудились, рабочие, когда везли там все эти части к этому ОС, грубо говоря, несколько, два раза роняли, там, купол роняли вроде, что-то еще роняли там. Его заменили, сказали. Я вообще с одним товарищем, ну, с бывшим коллегой разговаривал. Ну, раньше с ним работал, сейчас я с ним не работаю. Получается, он мне как говорил, что атомная электростанция взорвется, надо эмигрировать. Я ему говорю, так, а что тебе мешает это сделать до того, как она взорвется? Ай, ну у меня дети, у меня там пятое-десятое. А я ему говорю, а что ты будешь делать, когда она взорвет? А он мне, ну, тогда я эмигрирую. То есть, такой вот, скажем так, отношение. что. А какое воспитание? То есть, получается, с одной стороны, он ждет, ну, как в чем, бы. В чем проблему воспитывать, не врубаешь? А? В чем проблема? Даже есть такие статьи исследования как из Ватника, то есть можно сделать нормального человека буквально за неделю. Ну Подать информацию. Вот и все. А если да, он не если хочет эту информацию это... брать? Что? Вот в чем проблема. Ну, если человек не хочет информацию брать, то как ты из него сделаешь неватника? Понимаешь, многие даже не смотрят СМИ вообще никакие, то есть им не попадается нужная информация. Да как они черпают информацию? Я много людей знаю, которые не смотрят СМИ, но не кричат, что он наш, он законно-русский, на э, а бабка обезьянка. Есть такое явное мнение, не это... сарафанное радио. Одна бабка посмотрела телевизор, рассказала десяти другим, десять другие другим, другим, другим. И тот, кто не смотрит телевизор, он реально теперь знает, что что там сказали. Только Это в кажется, -то Лукашенко. Типа, чувак ехал в, этом, в автобусе, и смотрит Твиттер, типа Лукашенко инсульт, он типа умирает. И бабка такая смотрит: А, -а, -а слышали, Лукашенко умер, и сказала: позвони другой. Типа, а ты слышал, что Лукашенко сейчас умирает? И вот эта фигня распространяется, эти фейки. Она один на другого. Когда я услышал, что вот Лукашенко получил там вот, вот тоже СМИ увидел это российское, как вбросы дали. Я засомневался, что он базы и умер. Я думал, пока сам не достоверюсь, как говорится, что такое не появится. Интересно, это далее, Ну, вот реально какой-нибудь от аташек с них хотя бы дали, или наоборот, движение, не поверю. Ну, или от пообщаюсь. Ну, понимаете, вот. Бабки В том числе добавить к этим бабкам мужиков, которым за 30, которые там работяги, и алкоголь. И идеальный человек для государства этого. Ну, вот. Так на заводах люди спиваются, в колхозах по полную полностью спиваются. Ну, касательно колхозов, получается, что люди там всем недовольны, но тем не менее продолжают работать да, может, за сто рублей. Стоит. Как понять недовольны? Ну, им недовольно? все не нравится. Смотря какой колхоз брать, некоторые колхозы еще живы и нормально функционируют. Я ну, не говорю, что это понятно, не... ну, понимаешь, я просто сос... ну как бы делюсь какими-то своими, то есть ну со своим это... ну, личного То есть разговариваешь с колхозником, то есть его не устраивает зарплата, его не устраивает правительство в лице нашего Ликова, но в то же время он за него голосует, потому что боится, что его в КГБ заберут. Понимаете? Это я про один случай, а таких а, людей. Но тут на самом а деле есть не только или... риск, потенциальный ларгар. Вот э, не знаю, ты же смотрел, наверное, стрим, когда про истории был, Артем Мифистабрест, говорил, что реально вот его выгнали из общаги, то есть за то, что он не голосовал. То есть, все бюллетени нумерованные и студентов жестоко карают за то, если они не выполнят то, что им сказали. То есть да, они да, проголосуют. Да, про армию и про тюрьму мы даже не говорим. Ну, так, есть, да, а вы нет, говорите, нет. что нет людей, которые поддерживают этот режим. Они не поддерживают, они просто выполняют то, что им э, приходится делать. Они поддерживают, я считаю, те, кто э, Ребята, считает. Я вот вам кину, что вот таким нужно ребятам делать. Вот там ссылочка, его вот скинул, посмотрите, пожалуйста. И все будет в порядке, и они могут не бояться и делать все, что выражать свою гражданскую позицию. Как бы, если будут все так делать? О, у меня, кстати, тоже с легким трудом была напряженка. Пришлось на свой счет написать. Да. Ну, я говорю, Лукашенко говорил, что он там последние или выборы, он их фальфицировал, подделал. Ну, ребята, вот как так получается, что за, Ну, он фальсифицирует выборы. За него никто вообще никто не голосует. Не, не, неизвестно, неизвестно. Неизвестно, так он же подделывает, как мы узнаем. У нас нет центров независимых мониторинга, поэтому нет точной статистики, кто за кого голосует. За кого а -а -а. голосует. Как захочет, так он и сделает. Ну, тебе же помнишь, рассказывали, Кот, на прошлом стриме про выборы, когда, типа, были кучу бюллетеней за эту, короткие еще, за кого-то. Ну, и потом эти бюллетени убирали и делали за Лукашенко. Вот и все, вся схема. Да, причем даже бойкот выборов не помогает. То есть он рассказывал, что привозили полные урны с бюллетенями для выездного голосования. И привозили, то есть там уже были бюллетени такие, как надо. И, естественно, это считается, что все нормально, явка, то есть есть. То есть даже если никто не придет на участки, просто привезут больше бюллетеней из них мероприятий, то есть якобы вот помогли людям, сами приехали и взяли голоса и все. То есть даже если ты не выйдешь на выборы, то молчаливый бойкот не поможет. А если ты придешь, то твои голоса украдут и направят их туда, куда надо. То есть оба варианта одинаково провальные. Вот, тогда вопрос в другом. Есть ли смысл ходить на выборы? Для развлекухи. Почему? Есть. В буфет можно сходить, купить там... Я, я сказал, да, по дешевке, водочки там... Есть купить. такой анекдот, знаете, у белорусов есть такая традиция ходить на выборы, и, а выбор очень сложный между водкой, вином и коньяком. В буфете выбор. Ну, как он говорил, нужно просто записываться заранее в волонтеры. Да, надо защищать свои голоса. Он говорил вот что. То есть ты приходишь, голосуешь, но потом добиваешься того, чтобы еще защитить свои голоса. То есть больше людей, чтобы записывалось наблюдателями. Да, И максимум, максимум да. внимания со стороны независимой прессы. То есть ввели стримы, фотографировали, записывали звук, то есть полная фиксация, чтобы им было сложнее. Естественно, они да, будут стараться. Да, вопрос. Подождите, вопрос. ребята, а как это поможет? Это что никак не поможет. А можно вопрос, да. смотрите за и да. все то есть это хотя бы привлечет внимание это уже хоть что-то а, Ты говоришь как и, это да. поможет а если ничего не делать это точно никак не поможет но если сделать это то это хотя бы даст определенный козырь демократическим силам потому что если не зафиксированы нарушения то их значит и не было когда ты играешь на стороне вернее за одним столом когда профессиональным шулером я ничего не светит. Когда... И на чьей стороне ты ничего не делаешь это просто овощ я понимаю что мы играем шубы, а, кстати, ты предлагаешь кстати, ничего не делать. если да, бы я, если можно. бы все превратились вдруг вот такое чудо случилось в овощей и никто не пошел бы вот тогда было бы чудо такси не пошли как бы идут же эти батники идут а их много как бы ватники, эти, эти силовики, это учителя, то есть не в любом ну, случае. достаточно это. создать толпу. Вот если бы никто не пошел, было бы чудо. А Вопрос. Это... Да, да, Был бойкот уже куча 24 года и что? Да, да ничего, Господи. Да не было ни одного серьезного бойкота. Да, да было. было. Люди вообще безразлично эти выборы полностью а, насчет выборов вот всех перебью и скажу интересно. вот вы говорите контролировать да ну понятно ты будешь на где эти выборы проход тут диски собирают там ты поконтролируешь. потом э, эту урну куда-то забирают так ее же забирают куда-то. Подожди, не в урне не дело. Делаю, да? Вам Просто Лукашенко за... лично ответил в прямом эфире. Вы, не, вы, не, подожди, не я понял, подожди, согласен с тобой. Не я... важно, не важно. Я с тобой согласен. согласен с тобой. Я сейчас э, с Катоной Фридомом веду. Урну куда-то забирают также? Ну а... и что? Ну, а когда ее забирают, куда вы что не едете вместе с ними, не контролируйте куда ее забирают? Я так же могу забрать. Забирают, может быть на избирательном участке и там происходит так подсчет. Так, а на тех избирательных участках есть уже контроль, чьи-то вот. Нет, так Самый, закону... Игорь зачитывал избирательный кодекс. Там не должно быть э, не должны присутствовать э, люди посторонние, то есть представители власти, которые могут подтасовать. То есть все это должно подсчитываться, там должны наблюдать или наблюдать потом не, ну, вот одно не Там сидит милиционер. То есть, вот он, он скинул Уж... видео, понимаешь? Атикин, ты посмотри сначала стрим про выборы, а потом задавай вопросы. Потому что это уже многое разбиралось. А, ну, если там ты милиционер, он тут тоже, он же, это желать получается. Он там сидит Эти в комнате раз... вместе с урной. И когда все ушли, он там оставался. Чего вы прицепились вот, вообще вот. к этой урне? В какую она роль играет? Она никакой роли не играет. Посчитали, посмотрели, покричали, тролевали, а сидит в конце, в концов, в самом конце сидит это как ее, бабушка одна. И она пишет число. Все, забудьте урны. Кому эти урны нужны, они неинтересны. Носитесь с ними. Да вы хоть их там это цепями откутаете, это, это плевать всем на это. Напишут число, бабушка последняя в кабинете. Как ее там, нашу бабушку? Ярмошина. Вермошина. Она напишет в своем кабинете. Без всяких там, никуда вы туда к ней не зайдете. Она поставит нужную цифру. Все, ребята. Да. А урны можете себе хоть на елку повесить. Виктор, я с тобой согласен. Как бы Выборы ничего не значат. Я как бы это понял с самого начала, когда люди заставляют голосовать, если ты не голосуешь, применять какие-то меры. Но... Это лучше, чем ничего не делать должна быть огласка в любом случае. в принципе ладно основные вопросы для стрима под запись мы разобрали и дальше продолжим беседу в оффлайн режиме спасибо всем за внимание подписываемся на канал на нашу группу и кто хочет принять участие в дискуссии присоединяйтесь к нашей группе в дискорде